здравствуйте здравствуйте как всегда у микрофона вадим карта вы здравствуйте всем привет друзья мои мы сегодня опять э, в поисках новой новой зажигательной зажигательных новинок о флинкора в доступе бесплатном как всегда мы тестим э, необычные игры игры которые ты не загуглишь часть вторая, часть вторая, да поэтому всем приятного просмотра и давай Посмотрим, что это за такое чудище, которое э, дается совсем бесплатно. И, ну, немного поразмыслим. Э, загрузка довольно такая обширная. У меня черный... Э, я и загрузился. Давайте смотреть, что это такое. Пробовать на вкус. Э, смотреть э, графику. Графика очень хорошая. Мне нравится лес. Мне нравится все. Ну, и спасибо за ваш э, лайк. Если вы его поставили, я очень благодарен так э, где здесь что -нибудь, что нибудь у нас есть я что-то взял э, что пока не вижу Нет. включил значит мы будем бить кого-то да ну давайте посмотрим как это как это вообще происходит в общем то нормально таки э, все происходит Давайте искать кого бить Да, могут быть зомби, могут быть э, кто угодно В прошлый раз я смотрел на игру Которая была платная Сегодня бесплатная Вот так Надеюсь вам нравится мое видео Ну что ж Пока, пока я никого не, не обнаружил Хожу я тут по лесу Может дрова нужно напилить Я не знаю, давайте попробуем я возьму маленькое деревце. Нет, к сожалению, дров он не пилит. Куда нужно идти? Покажите мне то место, куда мне нужно идти. Я блуждаю здесь. Пока не, пойм, не, пойм, не пойму, куда мне нужно переходить. Но, как мне кажется, в этом месте я уже был. Но давайте еще раз заглянем. Здесь опять тот же самый домик. Может быть тот, а может быть не тот. Так, здесь закрыто. Отлично. Окей, давайте смо... Ходит ли он быстренько? Да, ходит. Здесь вот мы с вами были. Где открыто, мы здесь с вами были. Замечательно. Давай дальше смотреть, куда нам идти. Попробуем как-нибудь туда пройти. Я не вижу врагов. У меня окончается стамина. Или она бесконечная? Добрая игра, скажи мне. Где кого убивать? Самина быс быстро быстро, восполняется. Это даже очень хорошо. Но Я уже буквально 5 минут в поисках чего-нибудь убить, но никого не нахожу. Главное, чтобы меня за это время не убили и не съели. Это самое опасное может произойти. Так, я вижу какой-то дом большой. Давайте побежим к нему. А, что это такое? Это дом или какая-то одинокая скала? В общем, такие... Хм, странно. И все, все, все, все, что все на то, что ты способна. Все, что тебе... Все, что тебе дали в этой игре, ходить по кругу и с топором, и угрожать. А, конечно же, замечательная игра. Я ничто не говорю против. Мне она нравится. Так, а здесь мы с вами были? Нет. Это тоже место, скорее всего. Я, я уже потерялся. Да, это тоже место. Давайте как-нибудь... Больше сюда не возвращаться. Пойдем по вот этой тропиночке, которая у нас есть. Дальше вперед или назад. Получается так, что назад. А вот здесь какая-то тропинка есть, я вижу. Но куда она нас приведет, я пока не знаю. Я будто бы в лесу и хожу по кругу. Больше никаких впечатлений у меня нет. Довольно-таки вкусно. Сейчас мы восполним свое... Второе. Ну, как бы, да. Давайте попробуем пройтись э, вот здесь. Вперед. Я вон там вижу какие-то окна еще. То есть, есть еще какие-то дома? Да, есть. Они есть. Мы сделали два, два или три круга, чтобы найти еще какие-то помещения. Давайте побыстрее это сделаем, чтобы не тратить время зря. Вау, я уже, я уже это вижу. Было страшно. Так, а фонарик у меня есть? Так, я нашел патроны, но пока я не нашел. Обычная книжка и больше ничего. Здесь еще есть что-то. Давайте смотреть. Очень плохо то, что нет у нас. Э, нас может напугать все что угодно в этой игре, потому что нет фонарика. Это огромный минус. Давайте пройдем в тот дом. Было очень страшно. Быстренько все это сделаем. Я надеюсь, что вам понравится, что это такое. Это портрет или что? Темновато как-то. Я могу включить лампочку. А, наоборот, выключить. Выключать я не буду, мне страшно. Тремно нафиг. Тремно. Кто это? Что я убил? Я кого-то убил, но я не понял кого, мне было очень стремно Так, ладно, мы здесь были, здесь были, давайте вперед двигаться У нас э, Что у нас есть? Ничего, Карта есть у нас какая-нибудь? Карты тоже нет, ага То бишь, никаких ресурсов у нас тоже нету а, пополнить здоровье, пока я не знаю. Мы еще ничто не нашли, Она... а на ай тоже не откликается. Понятно. А, только вперед. Вау! Что это такое? Так, это зомби, ребята. Лут есть в снег какой-то? Лута нету. Здесь еще.. Э, тьма зомби Давай, подходи по одному э, Довольно-таки неплохая игра Но, к сожалению, у меня нет здоровья большего Давай-давай-давай-давай На всех зомби у меня не хватит так. Ну, если мы сейчас погибнем, будет очень печально, потому что у нас очень мало жизни. 29%, а у нас до сих пор нету. Ага. У нас до сих пор нету аптечки. Вот так. В общем, по игре все понятно. Смотреть ее даже приятно. Вот, было. Ну давайте перейдем к следующей игре, которую я хотел сегодня посмотреть. Я, как всегда, да, для вас стараюсь записывать такие небольшие видео, в котором очень много интересных игр, которые бы хотелось бы посмотреть. Так, ребят, мы сейчас находимся в супер игре. А, это ужастик, который называется Секретная лаборатория. Да. Голосовой чат меня слышит. Мальчик тебе сколько лет? Про что игра-то хоть? Ну игра тебе именно про что рассказать? Ну про все расскажи мне. Но есть э, сотрудники класса. Yeah. Э, интеллектуально SCP Хауситы и моговцы yeah. э, Сотрудникам класса D получается, ну нужно сбежать, превратиться в Хауситов. Хауситы это, но не помогают дешкам. Так, а, объясните мне чуть-чуть игру, немного. Персонал класса А. Это что такое? Кого мне мочить тут-то? Мальчик. Мальчик, ответь мне. Мальчик. Где? Мальчик, ты жив? Мальчик. Мальчик. Куда нужно двигаться-то, елки-палки? Постой, мальчик. Мальчик, мальчик, ты живой? Мы на нарах? Мальчик. Мальчик. Я, похоже, попал в тюрьму какую-то, елки-палки. Куда идти, мальчик? Подскажите, пожалуйста, сэр. Что мне нужно делать в этой игре? А, скажите, пожалуйста, пару слов туда-сюда. Кто-нибудь помогите! Кто-нибудь? Спасите меня! Елки-палки, мне кто-нибудь скажет, что делать, или нет? Daylor. Неужели? 10 минут нам на что-то дается, ребят. А, нужно сделать это. Мальчик, ты живой вообще? Кто-нибудь, помогите. Помогите, я в психушке. Кто-нибудь, подскажите, что нужно делать здесь. Мало того, что я на зону попал какую-то. И не знаю, как отсюда выбраться. Так, я куда-то ушел. Подскажите, правильно ли я иду. Ту О, я нашел туалет. Самое главное, нужно поссать это я нахожусь в районе pt 00 кто-нибудь подскажите мне куда идти отсюда нужно выбраться или как я же видел там наверху что то есть как-то можно подняться туда это похоже на игру кальмаров ребят. Hello! I help me! Hello! Hello! Куда делся тот мальчик, который был со мной? Какая карта мне нужна? Ха, походу шмаль посадили. Что это было? Я нашел труп! Я нашел труп! Убитый из 9 миллиметрового калибра. Что за мать твое происходит здесь? А, я сейчас в столовой. Я решил попить чайку. Я динозавр, ты где? Что он oh, говорит? У меня... Подожди, мальчик, мальчик, постой! Okay. Как тебя зовут, мальчик? зовут Олежа. Олежа, скажи мне, пожалуйста, где здесь выход? Выход, ну пройдем. Только я боюсь тебя убьют, может тебя вооружим? Что? Может тебе пушку дадим? Давай вооружим. Пойдем. Елки-палки, это что за игра? Как ее едят? игра на самом деле в чем смысл мальчик? сбежать сбежать откуда? это псих больница? это псих больница мальчик? да это. А, все забрали ладно бери пистолетик движки... а как его взять? на е и ученые я все мне Вау, а я что-то это... взял теперь ты на Пока. один можешь его достать и шмалять только не в меня я Володь. понял, мальчик я понял все, пойдем, пойдем. мальчик, мне страшно, давай быстрей будут челики в синюю, а э, стреляем я понял мальчик, я дал тоник. давай, давай, побежали постой так быстро, не ходи, я потеряюсь <связь> побежали, побежали быстрее, мы сейчас умрем о, боже мой! Того, умрём, бежим, бежим, быстрее, мальчик, я думаю, что это самая лучшая игра в моей жизни. Моего, моего друга убили. Так, я думаю, что. Я думаю, что надо бежать куда? А -а -а -а -а! Хорошенько прожаренный Пися Пися, ты классный чувак Кто что говорит про меня? Слышь, я лицо тебя набью Мальчик, попой еще Давай, давай, спой еще Что? Меня опять сюда пускают Похоже, я нашел самую лучшую игру для себя. Люди, здравствуйте. Меня не авторизировали. Ну и, друзья, спасибо всем за просмотр. Я хотел бы поделиться с вами бурей эмоций. Я думаю, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно, если вы поставили лайк заранее. Спасибо вам. У микрофона был, как всегда, Вадим Картавы, Вы были на канале Картавы в игры на ПК.